Так, как вы помните, я в предыдущем видосе оставил нож. В общем, я это оставлю на следующий ролик, но следующий видос получится без депа. И это очень круто для OpenCaser. На самом деле, с былых времен я сделал эту привычку оставлять скины и типа не депаешь на следующий ролик, но контент есть, а контент должен быть. Кстати, на MyCSGO офигенная рефералка, я не могу ее не прорекламировать. Никаких ссылок, ничего не будет, но есть промик на 30% к пополнению. Я никого не призываю пополнять, ведь всегда помните, что на подобных сайтах выигрывают только админы, вы будете в минусе. Но если все же вы будете пополнять, я буду вам очень благодарен, если вы ведете мой промик на 30%. Так как здесь можно выводить напрямую на любые кошельки, и это реально кайф. Ну, я на этом зарабатываю. Ребят, всем огромное спасибо, кто воспользуется промиком, реально огромным респектом. Кейс русского мясника. Мы делали это в далекие 80-е годы. И кстати, я открыл 10 кейсов, но у меня открывается 2. Майк Сго обновился, я не могу открыть 10 кейсов за раз. Круто. Кстати, звук я тут отключил, потому что играет музыка, и я не хочу авторские права, но 10 кейсов вообще не хотят открываться. То есть, мы вроде бы как открываем. Ааа! Это открытие 10 кейсов. Все, я почему-то подумал, что это одна прокрутка. Короче, это не байт, это действительно рубрика открыл миллион кейсов русского мясника. В данном случае, это суть этих видосов заключается в том, что в этом ролике мы долбим исключительно один кейс, но в данный момент это кейс русского мясника. Раньше это был на всех сайтах абсолютно культовый кейс, который выдавал. Но сейчас, как вы уже можете, заметить, что-то происходит не то. Кстати, открытие 10 кейсов, мы поняли, как выглядит. Мне интересно, как выглядит открытие, блять. ну, нож, конечно, пролетел. Пока что, кстати, нет, ни одного ножа. Мне интересно, как выглядит открытие 5 кейсов, потому что 10 увидели. А, ну, окей, да, срезается одна прокрутка, и остается такая. Вот, 4 кейса открываются, вроде бы как, через стандартные прокрутки. Единственное, что мне пока напрягает, мы уходим в лютейший просто минус. На апгрейды идти страшно, а что делать, не знаю. деп делать, ну, тоже как-то не особо хочется. Хотя, Хотелось бы все-таки, чтобы был нормальный дроп. Ибо, ну, если все так получится, то э, видос открыл миллион кейсов русского мясника, закончится провалом. Кстати, нож, ну это такое себе, потому что потратили мы. А, так мы потратили столько же, мы в плюс ушли вообще кайф. Тут самое шикарное, что можно выбить 0.001% это, конечно же, драгонлор. Есть проверка честности, вся история, но у нас аккаунт ютубера, и я надеюсь, что э, честность сюда никак не влияет, потому что все-таки хотелось бы, ну, говорю откровенно, чтобы были шансы повышены, ибо реально хочется. Вытащить к себе в инвентарь Dragon Lore. Это было бы очень круто. Ну, я думаю, ты сам это прекрасно понимаешь. Блять, вот нам выпал пока что только один нож. И что-то мне это вообще не устраивает. Ну ладно, 10 штук, дефолт, долбим. Бля, миллион кейсов русского мясника. Это, конечно, что-то с чем-то. Так, э, понятно. Ничего не выпало. Блять, ну но один нож это слишком сухо. Такое ощущение, что, блядь, реальные шансы все-таки. И для меня лично, как для опенкейсера, это обидно. Ну, забыли про человека, забыли. С... С чего вся эта индустрия, с кого она начиналась? Ну и как бы шансы -то на аккаунте нужны, блять, 200. Ну давай фастиком попробуем. Фастиком, кстати, сразу дроп не показывается, а показывается. Прокрутка, окей, 5К выпало, блять. Но пока ничего супер офигенного. Кстати, красных ножей тут очень много, бля. Вот Керич, я был бы очень, очень рад 60 тысяч рублей. Но, блять, ну чё то как-то, ну почему это так? Блин, кровавый тигр какой-то дешевый. Ладно, там статтрек, трек, кровавый тигр прямо завод это все круто. Но нам выпадает, к сожалению, дефолтный бля, кровавый тигр. Ну, вообще, не к селу, ни к огороду. Ладно, мы все надеемся, Блядь, да, даже на нож, потому что баланс-то потихоньку сливаться. Я реально не хочу делать ДД. Ну а если ролик пойдет в таком ключе, далее, блядь, 4 минуты придется его делать. Но минимум это будет десятка. Я не хочу, блядь. Это реально, вот кто смотрит Twitch, кстати, мы постоянно. Ну, фактически, через каждый стрим делаем ддп вот это вот, когда ты уже завелся и слил все, и такой думаешь, вот, еще немного, блядь, и этот драгонлор выпадет, да, ну, конечно, в казике это не драгонлор, а какой-нибудь нормальный занос, но, блядь, а, ну, что это такое? бля, я ре -ре -ре -ре реально не хочу додеп делать, вот, ну, весело-весело, контент-контентом, а еще бабки закидывать, ну, такое себе развлечение, ну, блядь, ну, что это такое, блядь? Майк CSGO, ну, куда? Обычно он держал, в предыдущем, ви в предыдущем видосе он хотя бы, блядь, хоть как-то держал. Ой, бля... Дадеп-человедочек, короче. Дадеп-сосяныч сейчас, однако, будет. Пиздец, ну... Ладно. Я вот сейчас попрошу вас поставить лайк. Да деп 10 тысяч рублей. И я давно такого не делал, но, блядь, реально просто надеюсь, что все-таки с этого кейса русского мясника что-то выпадет. На самом деле эти два ролика записываются подряд, то есть предыдущий ролик по Microsoft Go и вот этот я записываю прямо ну вот подряд, чтобы уже записать. Егор, тебе большой привет, Егор, он у нас все отмонтировал и контент выходил на канал, ну и я уже отдыхал немного без записи роликов. Но такого сегодня не планировалось, потому что я все же надеялся, что что-то выпадет, но ну, по итогу в мы сейчас можем все это вообще в раз слить, и ролик закончится на 5 минутах. Я, ну, бля, просто вот реально по-человечески надеюсь, что вы все-таки меня поддержите, что этот ролик наберет просмотров, как в старые добрые. Ибо, ну, подобные видосы, кейс русского мясника, кейс сахара, они заходили и их смотрели, вам это... Было интересно. Я сейчас также надеюсь, что, ребят, вы меня поддержите. Я буду ныть весь ролик. Ну да-да, блядь. Да, это дело такое. Это вот реально. Кто смотрит Twitch в миллионы, расскажу, они все это понимают. Как-то все происходит. Потому что, блядь, на казике то же самое. Играешь, крутишь, и, блядь, деньги просто в один момент заканчиваются. И ты такой. Ну ладно, закинем еще, а вдруг, блядь, фортанет. Ну и вот тут нож, кстати, выпал это. Блять, это сейф. Это сейф, это 9300. Давай уже фастом покрутим. Но я думаю, блять, уже больше 100 кейсов мы точно открыли. Я думаю, до миллиона, в принципе, сегодня дойдем. Но по факту я сегодня хочу выжить максимальное дропа из этого кейса. Не знаю, что из этого выйдет и куда это все придет в конечном итоге, но хотелось бы, конечно, видеть а, все-таки результат именно с вот этого кейса. Но, блядь, выпало по факту. Если не ошибаюсь, ножи 2. Ну и типа красные какие-то скины. Ну, такое себе. Короче, кейс мясника, ну, наверное, сейчас открывать не стоит. Если, если раньше с него действительно дропались ножи бесконечно, просто бесконечно, то, ну... Сейчас даже Дигл за 300 рублей выпадает. Ну, то есть, такое себе. И, бля, ну вот, десяточка улетела. По итогу ролик стал. Ну, конечно, я на этот видос не депал, но, тем не менее, не деппал в начале, я имею в виду. Потому что мы все-таки продали скин, Ну, до депп все равно был, и это, это неприятно. Я надеялся, что... Получится, во-первых, дольше поддержаться, во-вторых, что-то что, что крутое выпадет. Потому что, блядь, кейс культовый, и все-таки мы открываем на аккаунте ютубера. По факту это, блядь, никак не повлияло. К сожалению, огромнейшему сожалению, вообще никак не повлияло и попадает. Ну, открывавая паутина, да, как бы, и, блядь, и хватит. В общем, огромное спасибо за просмотр этого ролика. В итоге мы потратили чуть больше 20 тысяч рублей на кейс мясника. И по ну, всем спасибо, вы сами все видели. Остались, конечно, бонусные, у меня тысяча бонусных поинтов. Можем попробовать открыть Прикинь, сейчас рамбит волны выпадет. Вот я охуею реально. Под конец керючу волны, ну, блять, хамелеон наш предел. Всем огромное спасибо, еще раз это был человек-человек, зато, блять, на проверки нормально вынесли. Всем еще раз спасибо, всем пока.